Их всех объединяет одно – любовь к своему делу. Это люди с характером. Они никогда не отступают. Каждый из них обрел свое настоящее призвание и находится на своем месте. Уважаемые радиослушатели, я, Николай Малашев, приветствую вас. С большим удовольствием хочу представить нашу гостю, графолога Ирину Бухреву. Отношение к графологии в наши дни неоднозначное. По крайней мере, многие специалисты считают графологию псевдонаукой. Хотя и оппонентов у них предостаточно.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 На тему графологии было написано немало книг, выходили специальные графологические журналы, было даже основано графологическое общество. Проблема почерка занимала таких видных психологов, как Вильгельм Прейер и Чезаре Ламброзо. А вот в нашей стране наиболее известна работа Зуева Инсарова, она называется «Почерк и личность». Книга была издана в 1929 году. Этот труд неоднократно переиздавался уже в наши дни, что говорит о неослабевающем интересе графологии. Ирина, как проходит процесс обучения графолога? Насколько это сложно или, может быть, вовсе не сложно? И, наконец... Кто может стать графологом? Не всем дано, потому что здесь нужно уметь видеть и мелочи и уметь выстраивать общий синтез картины почерка, чтобы получать результаты. Обучения, я провожу в онлайн-формате. Обучение у нас есть комната специальная, где я делаю трансляцию. В трансляции есть слайды с почерками, потому что почерк описывать словами не имеет смысла. Если мы возьмем нескольких разных людей, я начну описывать почерк, каждый из них представит свою собственную картину. А когда я покажу этот почерк, <смех> он будет совсем отличаться от того, что представляли другие люди, поэтому почерки всегда нужно смотреть наглядно. Плюс у нас есть чат, у нас есть обратная связь, есть видеозаписи занятий, есть специальные учебные таблицы со значениями, и, естественно, есть правила адаптации к этим таблицам и как правильно пользоваться, потому что там есть и позитивные, и негативные выражения, и в одном почерке они могут быть несопоставимы, то есть надо знать и уметь ими тоже пользоваться. А вы Знаете, я где-то читал, что предположения связи почерка с индивидуальными особенностями человека высказывались еще в античности, и потом уже позже, в средние века, даже писались какие-то трактаты. Вот как все это было? Вот давайте немножко истории. У меня есть сведения, что даже Аристотель прибегал к этой методике. То есть начинается все на самом деле с очень древних времен. Официально считается в 18-19 век. Жанна Полит Мишон, Людвиг Клагес, Макс Пульвер. Очень много имен на самом деле огромное количество открытий было. Вначале вообще Мишон предполагал, что каждый признак почерка отвечает за отдельную черту характера. Но эта теория потом не подтвердилась, и в результате... Потому что почерк – это совокупность, например... Если вы увидите руку человека, mm -hmm. вот что по ней можно сказать? Ну, Во-первых, можно определить, <смех> она красивая, я сейчас смотрю на вашу руку, очень красивую руку, очень красивые пальцы. Но, наверное, вот какой работой, скажем, занимается человек, да, если она огрубевшая кожа mm -hmm. и какой-то физический труд, наверное, если этого всего нет, то, наверное, человек занимается больше интеллектуальным трудом или бездельник. <смех> Без <так>. <смех> ручка. <Беларочка>, да. <смех> Ну, допустим, мы все равно не сможем сказать конкретный возраст, мы не сможем сказать цвет волос, какой человек, mm -hmm. этот внешний, и так далее. Вот а, то же самое с почерком: если мы берем какой-то отдельный признак, букву, слово, подпись, вот, а, которую так любят в отдельности трактовать, подпись имеет свое значение, ну, я, наверное, позже немножко об этом mm -hmm. расскажу. Поэтому, вот то же самое это будет всего лишь элементом нам очень важно, чтобы у нас общая картинка сложилась, вот общий наш образ. Поэтому в графологии взаимодополняемые признаки. Одного наклона, одного размера недостаточно для анализа. Это внешние и наиболее сознательно контролируемые признаки, которые вот пытаются подделать, если хотят обмануть как-то графолога. И человек, который заинтересован в хорошем результате, он будет писать так, как оно есть. Интересно, а вот для графолога показательно то, чем он предпочитает писать? Ручка или Чернильное перо или шариковая ручка Вот графолог вот по этим параметрам Можешь что сказать о человеке? Или mm -hmm. нет? А вообще есть правила подачи специальное Это А4, которое вы держите Синяя mm -hmm. шариковая ручка Очень важно Вот вы сейчас держите лист в руках Поднесите его поближе к глазам И вы увидите бело-голубые переливы Я вижу, у вас там синяя шариковая ручка mm -hmm. Вот у каждого они свои это особенности штриха. Если вы возьмете чей-то еще почерк, вы видите, что там переливы будут совершенно отличаться. Штрих может быть разным, очень разным. Он может быть царапающим, может быть вибрирующим, он может быть теплым, он может быть размеренным. То есть здесь очень много разных конфигураций. От этого тоже ваше внутреннее состояние, естественно, зависит. Ну вот хорошо, вот так на Вы можете рассказать нам, нашим радиослушателям, в чем отличие разных почерков, скажем, почерк у элегантных, изысканных людей, да, если мы возьмем вот эту категорию людей, или почерк, скажем, жестких и жестоких людей, или, допустим, человек, он очень открытый, откровенный, вот эти три категории, да, вот жесткие, жестокие, элегантные, изысканный и откровенный, открытый. Жесткий, жестокий, мстительный? Да, скажем так, вот мстительно для вас это важно. Ну хорошо, Жесткий, жестокий мстительный, да. Вот отличия, вот какие вот по каким нюансам вы можете определять, да, что это человек, скажем, жесткий, жестокий или элегантный. Изысканный. Ну, давайте так, да. Вот интересно, какие вот особенности характерны для вот таких людей? Царапающий штрих будет большой вертикальный разброс. Для тех, кто не знает, это верхние и нижние отростки. Они будут намного больше, нежели буковки, которые находятся в середине. Может быть искаженное движение при этом, когда штрих как бы вибрирующий, и то, как расположен текст на листе, будет напоминать некое поле боя. То есть mm -hmm. вот всех убил один остался. <с> да, такого плана. Это люди, как правило, единоличники, мстительные. Mm -hmm. ну, здесь, наверное, не, не имеет значения активность, неактивность. Да, искажения в буквах тоже могут быть очень сильные, вплоть до таких, которые до нечитабельности, нехорошая нечитабельность. А вот наклон почерка влево, вправо или вот прямо, он пишет, имеет значение? Это больше социальная расположенность, но здесь тоже есть много-много-много своих. Но здесь нет четкого деления, что если левый наклон, то вы такой-то, если правый наклон, то вы добрый, открытый. Правый наклон тоже разный может быть. Например, может быть правый падающий наклон, когда человек уже ведомый. Он позволяет другим людям руководить, манипулировать даже где-то с собой. Ему сложно сказать, нет, есть правое искусство наклон когда у человека совершенно формальное отношение, ну если надо то да, это формальная любезность это вот а, такого плана будут есть опять таки правый неустойчивый наклон а, здесь тоже очень много сомнений колебаний в человеке может быть то есть здесь нужно смотреть опять таки от картины почерка поэтому нет такого четкого разделения именно поэтому очень сложно просчитать математические графологии до сих пор а, нет таких более точных компьютерных программ потому что здесь два* плюс два не всегда равно четыре вот в этом плане, поэтому, наверное, люди с аналитическим складом УМА, им сложно принять и графологию, и психологию в частности. Продолжаем программу. Напомню, что у нас в гостях опытный графолог, очаровательная и обаятельная Ирина Бухарева. Ирина, вы наверняка изучали почерки сильных мира сего, известных писателей, и поэтов, выдающихся исторических деятелей, изучали почерки людей, творивших сотни лет назад. Отличаются их почерки от людей современных? Может быть, вы как специалист обратили внимание на какие-то особенности? Есть различия небольшие в прописях нашего и того времени. Так, в принципе, каких-то, ну, естественно, пером, да? Mm -hmm. mm -hmm. Так, в принципе, для меня различий особых не существует. Графология мне дает возможность заглянуть немножко глубже уже в то время, когда еще меня самой не было, и вас, наверное, тоже. Поэтому здесь каких-то таких особых отличий. Но чтобы добиться многого, люди, которые находятся в власти, они, как правило, высокого уровня развития личности, естественно. Есть еще такое понятие, как почерк власти. Вот у очень многих а людей. Интерес? Я бывшая госслужащая, и, кстати, вспоминаю, эти почерки, которые через меня проходили, я тоже видела у них очень много схожих признаков. Уже изучая графологию, а есть, такой, есть такой синдром, как почерк власти. Это активный, это доминирующий почерк, это треугольная искаженная форма. Это люди-властители единоличники по у -у -у. психологии, они не доверяют окружающим. То есть здесь власть авторитарного плана. То есть я сказала, вот так оно и должно быть. Очень много в нашей политике таких людей на данный момент времени не будем раскрывать всех секретов. Угу. В прошлом тоже таких людей у нас было достаточно много и в нашем правительстве в том числе. Если мы глянем на американских лидеров, на американских политиков, там картина немножечко другого плана. А какого плана? Например, у Обамы я нашла ярко выраженный нарциссизм, было очень интересно. Да вы что? За этим смотреть. Ангела Меркель, она действительно очень прагматичная женщина, она каждый свой шаг просчитывает. Я, если честно, думала, что я увижу типичный почерк типичной женщины, нет, она намного выше уровнем. А Дональд Трамп, вот то, что мы смотрели, человек, который очень четко и строго соблюдает свои рамки, у него есть своя четкая позиция, от которой он не будет отступаться. Было очень интересно смотреть за тем, что у него почерк сосредоточен в средней зоне, а подпись идет углами достаточно. И один. о чем это говорит? Во-первых, он кажется более агрессивным, чем он есть на самом деле. То есть это вот то, что он транслирует внешне. Потому что подпись это то, кем мы хотим казаться, то, что мы транслируем в окружающий мир. А почерк это то, кто мы есть на самом деле. И очень часто, когда ко мне в работу в индивидуальную приходят и говорят, я не могу понять, вот почему мне так хочется, чтобы меня приняли таким, какой я есть. Ты смотришь, а кардинально отличается подпись от почерка. То есть человек, что получается? Человек транслирует себя одним в мир, а по сути он является другим, но хочет, чтобы окружающие принимали его внутреннюю сторону, но они же не умеют читать мысли, они не видят то, что там внутри. И вот здесь а, происходит несостыковки между внутренним и внешним «я», и идут внутренние конфликты, и там уже потом ну, много всего может быть психологически. Ирина, а вот для графолога бывает такое понятие «интересный почерк»? И если да, то вот что может вызвать интерес у графолога? Я не знаю, как у остальных идут критерии, у меня есть, да. интересный для меня почерк – это почерк человека высокого уровня развития, который заставит меня задуматься. Вот это для меня интересный почерк. Интересно, а чем он отличается? Высокий уровень развития – это развитость формы. Есть три пласта очень важных в графологии. Это форма движения организации. То есть что-то из этих направлений всегда доминирует в человеческой личности. То есть форма – это внешнее впечатление, движение, это внутренние посылы, внутренние порывы. И организация – то, как человек планирует время, деньги, свой распорядок и так далее. То есть что-то из этого всегда находится на первом плане. Вот в почерках высокого уровня развития личности как правило, все эти три области, они на очень высоком уровне. То есть там иногда сложно даже выделить, что больше всего там доминирует. Это упрощенная форма букв, это быстрая скорость. Скорость не по секундомеру измеряется, есть ряд признаков, скорость рассчитывается, как ни странно, математическим образом. Это, возможно, чуть сниженная читабельность за счет скорости, потому что, чтобы мыслить быстро, нужно сокращать траекторию. Если ходить да, вот такими обходными путями, mm -hmm. это долгий путь. А здесь идет сокращение, упрощение букв. То есть это не подробное выписывание каждого элемента буквы. Это идет сокращение движения. Вот такие почерки для меня интересны. И они могут быть не вполне, допустим, надежными, но они мне интересны. Вот как с точки зрения высокого уровня. Что ж, давайте сегодня завершим на этом, к сожалению, время нашей программы истекло. Позвольте поблагодарить нашу гостю, графолога Ирину Бухареву за интересную беседу. Спасибо большое и режиссеру программы Татьяне Бондаренко. А я, Николай Малаш, прощаюсь с вами. Встретимся за кадром ровно через одну неделю. Всем успехов и удачи! Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео.